Да, еще я, конечно, контактер. Тихон Задонский, как ни странно, мой учитель. Так что у меня в ушах остались звуки такие То есть это был рай. Потом где-то откуда-то мне это пришло. Это рай, слово рай. Город или место. Под Воронежем будет построена пирамида из нержавейки. Воронеж давно намечен как центр международного спасения, реформы сознания, как угодно называйте. Шар, душа, такая как Грейфрут, у меня выскочила из груди. Я это наблюдал закрытыми глазами. И даже были видны лица на этих шарах, чьи-то лица. Кого-то я узнавал, кого-то нет. Трудно словами передать, это блаженство такое, знаете, когда вот собираются лучшие люди, которые тебя понимают, которые тебя уважают.